Uh, курсы, да, спасибо большое. Я много узнала из курса, я благодарю вас. Uh, очень хотела на него еще в прошлом году, но вот uh, mm -hmm. все делается вовремя. Тейлинг да, как... yeah. uh, стал для меня ближе и раскрылся по-новому. Uh, Когда-то давно я хотела поступать на журналистику, очень много писала. И давно забросила это, и сейчас uh, я снова начала писать. Даже вот после курса, непосредственно после урока сторителлинг я сделала какое-то домашнее задание, и пошло, пошло, пошло. И это классно, потому что я набиваю руку, у нас нет копирайтера, и для меня достаточно сложно формальным языком писать. Но в любом случае это здорово. Выбираю свой стиль, и это мне очень... Нравится. Ньюсджейкин, новые понятия. Это вот тоже очень интересно. Я теперь понимаю, как и можно воспользоваться, применить на практике. Политика, коммуникационная политика. Я... Прониклась. Очень спасибо за best practices, которые есть в крупных компаниях. Они очень вдохновляют. И когда ты смотришь на себя, думаешь, ну ничего, мы тоже вырастим, у нас тоже все получится. То есть это очень мотивирует. И создание контент-плана – это правда. У нас это выглядит как дорожная карта, как-то немножко по-другому, да, то есть более… Но… Критерии одинаковые, там, порядок и все остальное, но контент-план это как-то по-другому, уже другой уровень звучит, по-другому ты как-то себя по-другому ощущаешь. Поэтому спасибо за это и очень интересно было.